дорогие мои я хочу рассказать вам о серых ворогах у меня в твери идет дождь так это периодически стучит по подоконнику и в общем-то настроение располагает рассказать вам про серых вы знаете что на youtube очень много роликов на эту тему и, естественно очень многие из них разнятся я не буду оспаривать никого, а просто-напросто расскажу вам то, что знаю я благодаря урокам Асгарда Ирейского. То есть сведения, которые дают нам староверы-инглинги из Асгарда Ирейского, из Омска, что является столицей Славяно-Арийской империи. Так вот, серые прибыли на Мидгард Землю из системы 10 тысяч планет. То есть для нас это мир тьмы, ибо 10 тысяч – это число тьма. Они прибыли не из мира мрака, а из мира 10 тысяч планет, которые также мы называем пекло или жаркое, потому что это молодая галактика. Там много молодых звезд, горячих. То есть... Еще только пекется, создается жизнь. В мире тьмы развитие пошло по технократическому пути, и законы там имперские, как их сейчас называют. То есть демократия, власть рабовладельцев. И в нашем мире они хитростью и ложью ищут новых рабов, которых отправляют на свои земли в пекло. Вот вы видите на экране рисунок, и на нем показана наша... Галактика свастичной форме. Вот эта свастичная форма имеет знак рода. И, в общем-то, куча идиотов. Я не знаю, их, наверное, тысячи было за все это время, которые мне пишут. А что это у вас там, свастичные кресты? Как вам не стыдно? И так далее. И, как правило, фамилия у этих Иванов, Петров, Сидров, то есть русы. То есть люди, которые полные невежи. То есть они не ведают, поэтому они и есть невежи. Ну, кому-то я пытался вразумить, а самых агрессивных, конечно, пришлось отправить в холодный душ, то есть в баню Так вот, это и есть галактика с свастичной формы, наша галактика И как раз там, где точечка, находится наша Мидгард-Земля Ну а, так сказать, галактика Серых, она круговая и находится восточнее Млечного Пути в Сантех, Веда Перуна в книге первой четко говорится, что серые – это чужеземные вороги, у них серый цвет кожи, глаза цвета мрака, то есть без зрачков, то есть они полностью черные, и они двуполые, який муж, який жена могут быть, а правители у них – кощее Рождение серых на Эден и Нот – это земля. Наши предки всегда называли чужими землями, естественно, конечно же, планеты. В Библии описан энерго-биогенетический эксперимент, который проводился на одной из земель мира тьмы. Сначала создали энергетическую субстанцию душа, потом она была разделена на две части, мужскую и женскую, затем их облекли в телесную форму, и получилось две особи – Адам и Лилит. В ранних апокрифах христианцы говорится, что Сатанаил создал Адама и его первую жену Лилит, по подобию ангелов второго неба, и они начали спорить, кто из них старше. И сказано, что спор был велик, даже Сатанаил устал от их спора, поэтому он отделил Адама от Лилит и создал новое тело, поместил там ангела первого неба в образе женщины и назвал ее Ева. А Лилит отдал в жены Самаэлю. Самаэль это ангел смерти. Лилит зачала и родила сына Саваофа. Когда Саваоф вырос, Сатанаил дал ему власть над всем своим звездным воинством. Поэтому, заходя в христианскую церковь, вы видите изображение дедушки, сидящего на тучке. И написано «Господь воинств – вседержитель Саваоф» то есть воинств сатанаила, а в просторечии сатаны, они также не скрывают этого и, в общем-то, все показывают. Согласно Библии, эксперимент проходил на земле Эдем, Эдем или рай. Но наши предки называли Етун. Етунхэм. Это далекая земля. Жители Етуна высокого роста поскольку там сила тяжести меньше, чем на Мидгар-Земле. Поэтому в эзотерической литературе говорится, что серые пришельцы по 3 метра ростом, а рядом с ними, как роботы, ростом чуть больше метра, и глаза у них, ютонов, черные, цветом мрака, то есть как бы без белка черные. Как известно, что в восточнее Эдены есть земля Нот, где поселился Каин. Когда Господь изгнал его из Эдена Там Каин познал жену И родила она Еноха И построил Каин город В честь сына своего Только спрашивается Если бы только мама и папа Где же он взял жену И зачем строить целый город Для одного сына Далее прибытие На нашу Мидгард -землю. Когда серые Расплодились и объединились двух земель Эден и Нот. Они прибыли на Мидгард-Землю в лето 1748 от сотворения мира в звездном храме. Поселились на Ланке. Это Шри-Ланка, Цейлон. Серые существа были двуполами, и в зависимости от фас Луны у них проявлялось то мужское, то женское начало. В Библии, бытие, глава 6, говорится, что пришедшие с неба стали ходить к дочерям человеческим и стали брать их в жены, то есть начали смешиваться с людьми. Сначала с племенами Дравидов и Нагов на территории Древней Индии, на севере она граничит с Ланкой, и у них начали появляться однополые дети, потом серые начали брать себе в жены желтых, и тоже кроме двуполых появлялись и однополые. И это длилось очень долго. Даже сейчас скрывают медицинские данные о рождении гермопродитов. Преподносят как ошибки природы, но никакой ошибки тут нет. Это все генетически взаимосвязано. Часто двуполость выражается в человекообразных потомках в виде гомосексуализма, лесбиянства, бисексуализма. Чтобы себя не выдать, серые скрывают тела под одеждой и внедряют заповеди «Да не оголи тело ближнего своего». У хасидов это дошло до того, что они детей защинают через небольшую дырочку просто не. То есть серые приносили главам родов, старейшинам племен, дорогие подарки и брали женщин себе. Эта система выкупа у черных осталась до сих пор. Тоже делали потом и с желтыми. Лаосцы, китайцы и прочее. Называлась система Калым. То есть отдают дождь за богатство. И она становится их собственностью. А раз собственность, поэтому в данных религиозных системах женщину за человека не считают. Ее не видно и не слышно. Впоследствии серые давали и своих женщин, чтобы обновлять кровь, потому что у серых генофон передается по материнской линии, то есть у всех народов по отцовской, у них по материнской. При этом все считали, что они ассимилируются, а на самом деле происходило мимикрирование, или просто микрирование, то есть внешность у них изменялась они становились похожими на обычных людей, но внутри они оставались теми же серыми. И с раннего детства среди серых ведется психическая обработка об их исключительности, что они прибыли сюда с небес, как боги, чтобы здесь всех просвещать и, конечно же, всеми нами управлять. Подмена истории, показывая. Свое якобы, миролюбие и любопытство, используя лесть и обман, серые проникали в другие народы. Сначала к черным и желтым, и узнавали от местных жителей древние наследия или, как сейчас говорят, историю Мидгардземли. земли Потом от желтых они узнали про белые народы, то есть про нас и что они всячески охраняют свою культуру и традиции. Ничего общего не имеют ни с черными, ни с желтыми, держат дистанцию. То есть мы, люди расы, живем своей жизнью. Вы живите своей и не мешаем друг другу. Нежелание наших идти на контакт с серыми вызвало у последних настороженность и недовольство. Постепенно серые изменили наследие дравиду. Создали как бы совсем другую историю, в которой начали скрывать свое происхождение, то есть подчеркивали, что они потомки богов, но стали себя приписывать, что они изначально существуют на Земле. Хотя, даже, будем говорить, их последователь Гумилев, автор теории пассионарности, заявил, что еврейский народ это единственный народ на Земле, который не имеет своей прародины. Но один раз упомянул и потом замолчал. Видать, сказали не болтая лишнего. Ну, должен вам напомнить, что Гумилев в советское время получил 4 реальных срока. Серые отдавали своих детей в обучение к жрецам, шаманам, колдунам и прочим ведунам у разных народов, то есть собирали знания которым владел род и племя. Потом, обучившись, они уже сами становились жрецами этого племени и подменяли все в нужном им направлении. Допустим, сначала 95% правда и добавляли 5% ложной информации. Через некоторое время еще 5% лжи и так по чуть-чуть из поколения в поколение доходило до того, что 95% было ложью и только 5% правда. Те народы, которые не шли серыми на контакт, записывались в разряд врагов. Сначала против них использовали обман, подкуп, вероломство, а если это не помогало, то применялось открытое вторжение на уничтожение. Об этом также можно прочитать в Библии. В одной только Палестине было уничтожено более 150 народов. Не людей, а народов уничтожали всех – мужчин, женщин, стариков и детей. Теперь захват Палестины. Древний индийский эпос Рамаяна называет верховного руководителя селы серых Раван, то есть Равин. Ему подчиняются ракшасы. Равану понравилась Сита, жена Рамхата. Индусы называли его Рама, и он похитил ее. Рама через своего помощника хана Умана обратился к царю лесных людей, ему дали воинскую помощь, и на небесных колесницах они перелетели из Индии на Ланку. Войска ракшасов были разбиты, а Равана пленили, но уничтожать всех серых не стали, потому что наша гуманность не позволяла уничтожать виды, ведь в природе все взаимосвязано. Дальше в Сантиях Веда Перуна сказано, что серых отправили в страну гор рукотворных для перевоспитания, то есть как бы сослали, чтобы они научились выращивать злаки для питания детей своих. Они жили за счет других как паразиты. Рукотворные горы это пирамиды, зекураты, то есть их отправили в Египет на Ближний Восток между речи. но Перевоспитываться серые, конечно же, не хотели. И дальше Моисей увел их в Синайскую пустыню. Перейти ее можно пешком за неделю, но почему-то евреи там 40 лет бродили. Вопрос, зачем? А затем, чтобы попасть в землю обетованную. Для этого левиты стравили два народа. Греки напали на Трою. При этом евреи продавали оружие и продукты питания и тем, и другим. То есть еще и обогащались на этой войне. Их цель, чтобы трое пала. Поэтому они 40 лет ходили по пустыне, чтобы если бы раньше Мойша вел войска, то трое просто бы их уничтожила. А так, за 10 лет войны многие погибли, остальные уплыли после падения трои. То есть заходи и бери... Опальный стан, или, как сейчас говорят, Палестан, Палестина, то есть земля обетованная. Далее, уничтожение древних знаний. Для серых важно уничтожить древние знания, реальную историю. Из Библии известно, что народы земли хотели построить башню высотой до небес, чтобы достичь Бога. Но на самом деле смысл Вавилонской башни был совсем другом. Еще до серых народы Мидгардземли хотели собрать всю мудрость в одном месте, то есть сделать огромную библиотеку наследия предков. Также успели заполнить три нижних этажа. Серые подожгли, по другим источникам взорвали башню, а часть книг присвоили себе. Наши предки оставляли свои знания не только в книгах, но и на картах, стенах пирамид, зекуратов, то есть были тоже хранилища информации, поэтому серые уничтожали все, особенно после христианизации. Античные храмы разбивались в мелкий щевень, фрески, мозаики, росписи сбивались под видом борьбы с ересью, уничтожали все древнейшие письменные источники и даже учебники для обучения детей. Уничтожена Александрийская библиотека. Богатейшая библиотека была на архипелаге, который сейчас называется Сантарин. Уничтожено хранилище папирусов в Фивах. Уничтожена библиотека этрусков в Риме. Я вам напомню, этруски это русы, это рассены. Библиотека в Афинах, храм Артемида также уничтожена. Пропала без вести громадная библиотека в Царьграде. А когда христиане добрались до Руси, была уничтожена Киевская библиотека и Московская. И самая мощная библиотека Руси, которая находилась в Великом Новгороде. Со временем серые перешли на глобальный захват всей земли. Для этого Савл, он же Павел. Создал прекрасное идеологическое оружие под названием «Христианство» для порабощения всего мира. Испытали оружие на Римской империи, и она пала. Потом решили уничтожить центр белых людей, то есть нас, русские земли. Теперь немного о христианизации и о двух человечеств Библии, то есть существует два человечества в Библии. В Библии говорится о сотворении двух человечеств. Одно создал Бог, то есть Боги по образу и подобию, а другую, другое – Господь Бог из праха земного. Так вот, что же такое Бог и Господь Бог? Бог и Господь Бог разные. Подтверждение можете найти в Библии. Деяния святых апостолов. Глава 2. Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал, ну, то есть назначил. Бог соделал Господом, то есть Повелителем, и Христом, то есть Спасителем всего Иисуса, которого вы распяли. Видите, Бог назначает Господом Иисуса, но назначил его Господом только после распятия, а не так, как написано, что при жизни его называли Господом. Если считать апокрифы, там везде к нему обращаются рабби, то есть учитель. В Библии сказано, что Господь не один, а их много. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас». Быть Бытие 3.22». Он не сказал «как я», он сказал «как один из нас». То есть их много. Некоторые называют Господа полубогами, то есть боги, а есть полубоги. И в Библии есть этому подтверждение. Деяния святых апостолов, глава 2, стих 34. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь, «Господу моему, сиди одесную меня». То есть Господь говорит другому Господу, «Садись справа от меня, потому что слева-то уже занято». Есть Господь и Егова, Аданай Савао. И христианские проповедники через каждое слово говорят «Господь Иисус», хотя они этого не имеют права делать. Знаете почему? В первом послании… Коринфянам глава 12 стих 3 сказано «Никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым», то есть Он Дух Святой, а Господом Его назвать нельзя. Остальные Господа Небесные, они Его могут называть Господом, а людям нельзя. Пусть ты хоть трижды иерарх». Далее, первое человечество. Бытие. Глава первая. На шестой день Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, и сотворил их. Бытие один. Но это в современной Библии Бог в единственном числе, а в Торе написано по-другому. Там созидал Элохим, что по-еврейски означает «Боги», то есть их множество. А какие они, многим неизвестно. Потому что в Тору и Библии вошли учения и предания различных народов. Боги создали людей по образу и подобию. Итак, первое. Раз мы в теле, значит и боги были в теле, так? Да. Второе. Кто сказал, что бог бездушный? Может разве такое быть? Нет, конечно. Третье. Может быть, Бог бездуховный? Ну, конечно же, нет. Может быть, Бог бессовестный? Ну, конечно же, нет. Значит, была создана свастичная система – тело, душа, дух, совесть. То есть, вот эти четыре элемента, которые мы называем человеком, то есть, потомок Божий, как мы, потомки рода небесного. И сказал им Бог – Плодитесь и размножайтесь. Я еще раз хочу подчеркнуть. Свастичная система. Тело, душа, дух, совесть. Теперь о втором человечестве. Второе человечество, бытие, глава 2. На седьмой день Элохим, то есть боги, отдыхают. А на восьмой день начинает вдруг трудиться помощник Божий, Господь Бог. Или, как его называют, свидетели Еговы и Егова. То есть помощник начинает трудиться. «И создал Господь Бог и Егова в Торе, человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие два, стих 7. То есть Господь Бог создал только душу и поместил ее в Эдеме, на востоке от Земли, то есть на планете Эдем, или по-ихнему рай, восточнее нашей Мидгард-Земли. Затем разделил душу пополам, отделил мужское начало от женского и создал им телесную оболочку. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их, Быть Бытие 3, стих 21, то есть у этих, у серых, только два элемента – тело и душа, в отличие от нас, где тело, душа, дух, совесть. Еще раз повторяю, у них два элемента – тело и душа, в отличие от нас – тело, душа, дух, совесть. И заметьте, генетические формы тоже разные, в свастичной системе. Генофон передается по линии отца – в форме из двух элементов из двух треугольников генофонд передается у них по линии матери и нарек адам имя жене своей ева по еврейски хава ибо она стала матерью всех живущих быть ее 320 то есть через нее начал передаваться генофонд вот я вам рисунок показываю на экране вы видите что четыре элемента и у них два элемента, у отца четыре, мать два. Вот, пожалуйста, два различных человечества, у наших богов и предков, свастичная система, еще раз повторяю, четыре элемента, тело, душа, дух, совесть, у них дуальное тело и душа, у нас генофонд наследство рода передается по отцу, у них по матери, то есть совершенно различные системы. Далее, миссия Иисуса Христа. Миссия Иисуса заключалась в том, чтобы двухэлементному человечеству добавить еще два элемента. Поэтому он и пришел. Его же послали. Послали наши ведические боги, как волхва. Он пришел и сказал, ребята, я вам принес Духа Святого, третий элемент. Ибо кто примет Духа Святого, станет как дитя малое, в нем совесть пробудится, То есть появится и четвертый элемент, и они будут такие же. Как и все, у которых четыре элемента. Но кто-то пошел за Иисусом, учени учеников у него было очень много. А те, кому это не надо, сказали, пройдите на крест, пожалуйста. Вы знаете, что произошло. Я не хочу сейчас, так сказать, зацикливаться на этом, не об этом речь. Так вот, Святого Духа они не приняли. И совесть, конечно же, не появилась. Они остались бездуховными и безсовестными. Не безсовестными, как они же нам внушили писать через букву С. Именно они через паразита Луначарского нам ввели, так сказать, в русский язык слово «бессовестные». «Бес» — это без. «Бессовестные». Понимаете, да? А на Руси было частичка без. Так вот, они остались бездуховными и без совестными. Поэтому они и говорят нам – подумайте о своей душе, а о духе никто не призывает позаботиться, потому что дух у них – это божественное руками не трогать. А что они про душу-то говорят? Они слова Павла приписали Иисусу – кто погубит душу свою ради меня, тот ее спасет, а кто сохранит, тот ее потеряет. Но душу нельзя во имя кого или чего-то губить, просто нельзя. И заметьте, рай у них в Эдеме. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке. Бытие 2, стих 8. А что Иисус сказал? Всякий, принявший меня, в рай попадет. Нет, Иисус сказал, всякий, принявший меня, обретет Царствие Божье. Не путайте, обратите внимание. Еще раз повторю, что он сказал Всякий, принявший меня, обретет Царствие Божие А когда спрашивали, какое оно, Иисус отвечал А обители у отца моего Множество Но спросите любого христианского священника Где находятся все праведные христиане И каждый священник Вам ответит, они все в раю В райских кущах. А Иисус обещал Царствие Божие Но никак не рай Вы нигде не найдете, чтобы Иисус Радомир обещал им Рай. И обратите внимание, мы все дети Божьи, а христиане все рабы Божьи. И что получается? Умирает человек, христианин. И ему вкладывается в руки сопроводительное письмо для его души, в котором написано: «Сей есть раб или раба Божий» И отправляется он в рай, то есть не в обитель Божью, а в землю Эдем. Был рабом здесь на земле, теперь давай в последующей жизни побудь в рабстве на земле Эдем, там поработай рабом, то есть рабство земное и рабство посмертное. А теперь смотрите, праведные христиане, это не все, а только 144 тысячи из 12 колен Израиля обретут Царствие Небесное, то есть Небесный Иерусалим. И попадут они туда, когда после суда божьего суд божий будет после конца света а конец света когда второе пришествие так иисус пришел к нам во второй раз нет конец света наступил нет суд божий был нет значит никто из христиан за последние две тысячи лет в обитель божью не попал отсюда вопрос а куда же они все попали? И вам ответ. В Эдем. По туристической путевке, сопроводительному письму направляется раб Божий в рай. То есть в Эдем. Ну вот, с Раем мы с вами разобрались. Теперь хочу всех предостеречь от скоропалительных выводов. И, конечно же, не нужно писать в комментариях, того, чего вы не знаете. А не знаете вы о том, что нет таких народов, конкретно которых можно сейчас назвать серыми. Нету, их не существует. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что конкретно был задан вопрос первому жрецу Руси Патрдию, Александру Хиневичу И такой вопрос был задан Есть ли связь между серыми И современными евреями Ответ Хиневича Нет Серые были двуполые И они смешивались с разными народами То есть Так будем говорить Их души сейчас могут воплощаться У разных народов Ради интереса Говорит Хиневич Я узнавал о двуполах Но данных о гермопродитах сейчас нет. То есть встречаются отдельные упоминания об их количестве на Земле и прочем, но таких данных сейчас нет, все строго засекречено. Теперь от себя, дорогие мои, должен вам сказать по своим наблюдениям, я считаю так, что потомки серых, те которые мимикрировали, я вам еще раз объясняю, что такое мимикрировать, в отличие от ассимилироваться. Если взять любого руса, как вы знаете, наши патриоты своих детей отправляют в Англию. Эти детишки там рождаются уже говорят на английском языке. У этих детишек появятся свои дети, которые вообще забудут русский, станут англичанами. И они просто-напросто ассимилируются и станут обычными англичанами что же делают серые серые точно так же с виду станут обычными англичанами или русами они могут быть голубоглазыми белокурами с виду русские юноши или девушка но внутри они останутся серыми и никогда не ассимилируется Среди, так сказать, любого народа, в какой бы они ни попали. Потому что они мимикрируют. Внутри они остаются прежними. А узнать их как? А узнать их можно, дорогие мои. И очень просто. Во-первых, должен вам сказать, что есть все данные, что настоящих серых сейчас на Земле нету. Они все покинули Землю еще в 2018 году конец 18-го, начало 19 -го года. На 20-й год их уже не было на нашей земле. Но их потомки, представители, которые мимикрировали, конечно же, продолжают жить среди нас и продолжают ту же борьбу с землянами, как и продолжали их предки. Ну а как же их определить? Дело в том, что мы, потомки рода небесного, живем... По свастичной форме, как вы сами понимаете, у нас с вами есть тело, душа, дух и совесть, а у них духа нету и совести нету. У нас что главное, у потомков Рода Небесного, это жить по чести и по совести, и пусть совесть будет мерилом всего, а у них нету совести. Так как же определить серого среди нас? А существует только один путь, дорогие мои. Внешне вы никак не определите. И если вы будете в людей искать рептилий, как многие говорят, вот тот похож, этот похож, извините, дорогие мои, но я вам еще раз повторяю, что они мимикрировали, и внешне они уже не отличаются совершенно от людей. И единственная возможность их определить – это только по системе. Два различных человечества у наших богов и предков. Свастичная система. Имейте в виду, что у людей, у потомков рода небесного, свастичная система. Четыре элемента. Тело, душа, дух, совесть. Еще раз повторяю. Тело, душа, дух, совесть. У серых она как была так и остается дуальное тело и душа. У нас с вами генофонд наследство рода передается по отцу, у них по матери. То есть у нас совершенно различные системы. Поэтому я сразу хочу вас предупредить. Не делайте скоропалительных выводов, не спешите со своими комментариями, не надо никого проклинать, а надо просто напрячь свою голову и подумать, что среди потомков рода небесного, среди людей, у которых есть четыре элемента, не бывают врожденных гомосексуалистов. Здесь я высказываю свои личные суждения, это мое личное мнение и я его никому из вас не навязываю. Убедительно прошу всех своих зрителей и подписчиков писать здравомыслящие комментарии, без расизма. Я прошу прощения, но именно по этой причине я не буду ставить сердечки своим зрителям и подписчикам под комментариями и надеюсь, что вы понимаете, по какой причине. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, что вам сие было интересно. Всем здравия и здравомыслия. Слава роду!